одноклубники всех приветствую у, у нас на надгрузке очередные железные собаки которые уезжают абсолютно в разные города и в казань и в вежевск и в ростов-на-дону и в новосибирск и в красноярск и в новосибирск еще одна собака то есть отправляется 6 мотобуксировщиков транспортной компании пэк буксы разной комплектации и маленькие, и большие, таких только нет. А кому интересен наш модернизированный мотобуксировщик ⁇ Железная собака ⁇ просим обращаться в личное сообщение группы. А мы рассчитаем вам комплектацию. Если все устроит, заключим договор и приступим к исполнению. А... Давно не выходили на связь, с нами все хорошо, работаем с 8 до 19, с понедельника по субботу. И то, в воскресенье не всегда бывают выходные, стараемся успеть выполнить все заказы. Будут вопросы, пишите в личку группы. А вам всем спасибо за просмотр, пока.